Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня видео у меня будет обрезка и формирование кроссандра. Вот с этой кроссандра я сегодня буду работать. Ну, кто смотрит давно мой канал, они все знают, что кроссандра у меня очень хорошо цветет. Она вот, я ей недавно обрезала колоски, конечно. Не показала вам, как я это делаю. но в принципе, там ничего такого сложного нет. Просто я обрезаю все колоски, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Они все равно, в принципе, не нужны. Здесь красота у растения. Это красивые ее глянцевые листья и, конечно же, ее цветение. Цветет она очень обильно, очень ярко и красиво. И по ходу я вам расскажу, как я за ней ухаживаю. Я вот сейчас крассандру взяла, вот какая она у меня есть, которая сейчас требует ухода. То есть я ее сейчас подстригу, сформирую кустик, как я вот вижу, допустим, как я хочу видеть свое растение. И я ее сношу обязательно в душ, обмою ей листочки. И потом в конце видео я, конечно, покажу, как она расправит свои листья и будет выглядеть совершенно по-другому. Ну, сейчас, конечно, я уберу ей вот эти ветки, которые выше основной кроны. Я постараюсь ее сделать более равномерной. И, ну, вот сейчас я примерно буду вот так вот обстригать. Сейчас по ходу посмотрю. Здесь, конечно же, вот уже колоски появляются новые. Она у меня еще стоит постоянно. Как сказать, я ее не поворачиваю, потому что ее там неудобно поворачивать, и она стоит. И вот она немного как-то вот на одну сторону у меня сформировалась. Но это тоже можно выровнять все, если растение поворачивать к свету, то есть разной стороной ее. Тогда она будет более равномерно, не так вот, как у меня получилось в этот раз. Ну, вот ветку жалко конечно убирать я обрезала вот эти торчащие ветки у нее и остались у меня здесь она просто колоски новая выкидывать что не хочется в ней обрезать цвет а вот здесь я хочу просто ну, подчистить у нее здесь убрать я хочу, чтобы стволик у нее был более голый. И ненужные веточки я сейчас здесь выстригу. Ну, сухие веточки, допустим. Крассандра – светолюбивое растение. Она любит солнечный свет, даже, чтобы на нее попадало солнышко. И от этого она начинает цвести. Если солнышко хватать не будет, она может капризничать и не цвести. Уберу вот эти тоже веточки. Хочу удалить ей, чтобы вот освободить чтобы более такое, знаете, было стволики вот эти винные были, и вот это еще вот так. и вот эти все пенечки. это вот желтые листочки там уберу, там вот у нее в середине вот она цветет, видите, колоски там у нее, два колосочка. Вот она как-то более ухоженно так смотрится, вот эта ветка вот еще не знаю, что с ней, ну такой большой стрижки не было, конечно, но все равно... Вот эти торчащие ветки я убрала и кустик уже смотрится более аккуратно, более ухоженно. Ну вот эти веточки, которые здесь конечно их можно укоренить, потому что посадочный материал прям хороший такой. Она укореняется, вот можно в воде укоренять, а можно и в тепличке. У меня уже растет. Второй экземпляр Кассандра, который уже пушистый, такой кустик стал тоже небольшой, я тоже сама укоренила. И вот это вот, вот у меня а, выросла моя большая Кассандра с такого маленького череночка укорененного, и вот, такая красотка, но ей года 4 уже. И я, конечно, ее все равно немного застригаю, корневая система у нее уже мощная, хорошая, то есть... Вполне подойдет, даже если ее куда-то в оранжерею высадить, в грунт, то это будет прям вообще как в тропическом, наверное, субтропическом лесу, где можно повстречать крассандру. Я считаю, это растение неприхотливое. Главное поставить его на светлое место и притенять от прямых солнечных лучей, особенно в весенний-летний период. А зимой как раз-таки на солнечное место можно ее поставить. И она будет радовать вас вот такими красивыми цветами. На канале есть видео про красавку, как я за ней ухаживаю, и пересадки, как я там делала, и грунт, все-все-все. А, ну, кто не видел, я повторюсь, как я за ней ухажу. Ну, про место я сказала, что светлое место любит. А, любит, это у нас тропическая красавица. Она предпочитает а, влажный воздух вокруг себя. Ну, я ее не опрыскиваю очень часто. Она у меня уже адаптировалась. Листочки у нее хорошие, без всяких сухих кончиков, редко опрыскиваю, но стараюсь ей устраивать теплый душ, но это тоже злоупотреблять этим не нужно, ну хотя бы раз в две недели, допустим, ну, чтобы обмыть листья от пыли, и она конечно же напитывается, ей очень нравится, растения вообще любят, когда им устраивает душ, это заменяет им дождик и также я ее проливаю это в общем я в душе ее ношу тогда когда у меня грунт сухой потому что чтобы не было перелива растение не любит когда перелив она может ну, быстро очень корни загнить и растение будет выглядеть уже больным если перелив будет сразу сказываться на листве Концы становятся такие, знаете, где-то появляется ржавчина какая-то, где-то какие-то пятна появляются. Это все от перелива. То есть здесь нужна золотая середина. Как я ее поливаю? Я уже просто знаю свои растения, и я уже не проверяю, вот допустим. Но у меня вот верхний слой грунта, он у меня не мокрый. Вот видите, земля рассыпчатая. Примерно, наверное, пересыхает, ну, больше, чем половины. В летний период я, конечно, ее чаще поливаю, а осенний-зимний период стараюсь поливать меньше. И солнечного света становится меньше. Удобряю я ее круглый год, потому что она у меня стоит под лампой, досвечивается, света хватает. Каждые две недели удобряю удобрением для цветущих растений. Сейчас я ее сношу в душ и покажу, где она у меня стоит. И вот при вас вот так вот я ее ставлю. Сверху, чтобы листья все обмылись. Она это очень любит. И задним одним Вода должна быть теплой. Ну вот Поставила кроссандру на ее место, повернула ее немного другой стороной, чтобы она более выровнялась. И поставила ее на свою полку, которая была изготовлена по моим эскизам. Очень мне нравится эта полка. У меня есть видео на канале. Если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Впереди много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.